три месяца, Если остался без работы, именно столько времени на свои накопления смогут прожить россияне в случае потери занятости. Такой опрос провели специалисты одной из крупнейших страховых компаний в России. Результаты в том числе и о том, как хранятся эти деньги. Так, итоги вы видите сейчас на графике. Почти 30% жителей нашей страны признали, что копят и хранят наличные дома. Каждые пятый доверяет банковским вкладам. И, например, инвестиционными счетами пользуются около 10% россиян. При всем при этом эксперты отмечают рост общего уровня финансовой грамотности населения. Ситуация поменялась, стабилизировалась, и, естественно, люди понимают о том, что деньги под подушкой они обесцениваются, инфляция их съедает. А в банке хоть какой-никакой а процентик есть. Очень многие стали оформлять финансовую защиту или колеса долгосрочного страхования жизни. Обучаются, откладываются, стараются все-таки не тратить всю зарплату. Кроме того, эксперт подчеркивает, что среди популярных вариантов сохранения сбережения сегодня депозиты, а также вложения в недвижимость.